здравствуйте дорогие друзья я светлана филатова вижу в чате у нас пошли плюсики и я не выдержала на две минуты раньше решила выйти потому что э, я вижу плюсики вижу вашу активность э, эту активность надо использовать Итак, первая пятерочка за качество звука вторая пятерочка за качество видео и третья как минимум десяточка для того чтобы я вам сегодня дала самую классную информацию прям э, напишите мне много вот единичку и много нулей чтобы у нас у всех было хорошее настроение и это все с плюсиками это все с какими-нибудь не знаю смайликами с восклицательными знаками все приемлю поэтому вот вижу вижу вижу вы мои хорошие вы мои родные так вижу пошел уже чат работать я думаю что я вышла вижу обратную связь вашу я рада вас видеть благодарю вас за вашу вообще отзывчивость за вашу любовь вот вы настолько любите эту пару вы настолько преданы а этому конкурсу этой паре этой этой вот линии любовной что я просто не смогла пройти мимо а вы извините что я долго так что-то я тут как будто бы вырубилась что я долго не выходила на связь я просто собирала материал для того чтобы нам с вами так так так все ли хорошо у нас со связью я вижу что у меня как будто связь обрывается квадратик становится то красный то зеленый а, так так так а, вижу все хорошо вроде бы у нас в чате значит и меня видно ну давайте не будем затягивать наши дела а, потому что я для вас собрала все фрагменты я прошу прощения что так долго не выходила это потому что а, я действительно старалась Собрать как можно больше фрагментов. Сейчас пытаюсь найти себе место в этой любовной идилии, потому что третий лишний, как известно, а мне нужно все равно быть как-то рядышком, чтобы вам объяснять. Итак, первый фрагмент. Так, тормозит немного. Надеюсь, что немного тормозит. И это все прекратится. Итак, первый фрагмент. Я, вы знаете, стала без звука это делать, для того, чтобы во-первых нас с авторскими правами не поймали, а, так, так, так, ага, а, чтобы нас с авторскими правами не поймали, а во-вторых для того, чтобы я могла говорить и разбирать, потому что эти сюжеты, эти фрагменты вы можете и без меня посмотреть. Мне же интересно донести до вас невербальные сигналы тела, которые посылают наши участники, наши герои, которых мы сегодня разберем. А, наши герои Дан Балан и Тина Кароль. А, значит, итак первый фрагмент а, где тина говорит дан ты порвал мне платье а, да а, так так так уже на, намного лучше а, сейчас я вернусь немножко в начало а, да а потому что там немного перекрывала да так так так итак дан ты порвал мне платье ну и что мы здесь видим какая реакция у Дана? Вы знаете он попытался изобразить испуг удивление он попытался ну, расширить глаза но вы знаете всегда у него вот это удивление получается несколько наигранно потому что все портит его улыбка на самом деле конечно же вряд ли он испугался он просто обрадовался он удивился и обрадовался видите как он прям улыбается здесь все улыбаются он смотрит и в итоге говорит ей фразу, которая приводит ее просто в неописуемый восторг. Давай я тебе еще порву, причем так деловито. Ну вот и видите, Тиночка очень довольна этому ответу. Да, удивление есть, но это удивление радостное. Это удивление не испуг. Бывает удивление, которое переходит в испуг. Там расслабляется вот это часть лица и человек не ну знаете вот такое выражение челюсть отпадает здесь этого нет здесь вот чисто удивление и радость и смех то есть он по сути в душе очень ему весело от этого что он ей порвал платье и он эту шутку продолжил давайте плюсики за этот фрагмент пожалуйста поставим а я иду дальше следующий фрагмент а ну вот смотрите изначально а держит дан тину держит за талию а а, о чем это говорит вообще в принципе вот этот э, жест э, но ну, талия у женщины э, олицетворяет деторождение это э, фертильность женщины и э, мы женщины подпускаем к себе но ну, э, кстати э, ну вот вы э, ну если в чате у нас девушки женщины то э, напишите пожалуйста в чате кто э, только самых близких людей подпускает э, держать за талию а кто позволяет и менее близким людям э, Держать вот так вот мужчин себя за талию, напишите пятерочку в чатик, вот мне интересно. Потому что на самом деле женщина очень чутко к этому относится и не позволит вот так вот взять чужого мужчину ее за талию. Поэтому вот такая ну вот такая вот доверительная позиция со стороны тины она говорит о том что ей это ну для нее это очень а, нормально во-первых да а во-вторых даже очень приятно мы видим по ее радостным эмоциям да она аж визжит от удовольствия то есть вот это а, э, так так так вот написали 65 всех мужиков подпускаю а, так только близким но ну, а здесь конечно же на вкус и цвет любителей нет но именно так чтобы вот прям взяли за талию мне кажется что это довольно интимный жест но идем дальше так дальше вот смотрите как да, и тут уже самое интересное, да. А, Дану не хватило того, что он держался за талию, за того, что между ними происходило. А знаете, что этот жест обозначает? А это Дан включил первобытного мужчину, который схватил трофей. Знаете, вот как охотник тащит добычу. Вообще, неспроста. Это такая традиция, что молодожор ну вот муж молодой муж берет молодую жену на руки и там заносит в дом или еще что-то но ну, вот такие вот традиции почему это а, идет вот вообще от первобытных людей а, когда мужчина охотник добытчик он добыл для себя трофей да когда еще вот в первобытные времена мужчины а, крали для себя женщин а, и вот в данном случае ну что называется дана понесло он просто схватил тину вот так вот и понес и вы знаете ей это нравится смотрите она не сопротивляется но тут конечно сопротивляться будет абсолютно неуместно потому что да я перекрыла Дана не будем этого делать а посмотрите на их счастливые лица да ну то есть здесь никто не испытал дискомфорта всем понравилось все довольны и ну здесь сопротивляться я начала фразу сопротивляться тени конечно было бы неуместно потому что а она могла и упасть с этой позиции поэтому но опять таки она могла встать на землю да и сказать ну ты чего меня так берешь да но здесь всем участникам очень нравится о чем это говорит это говорит о том что им приятны такие вот игры им приятно а вот контактировать друг с другом им приятно как когда партнер проявляет себя немножечко как первобытный мужчина, ну, конкретно, тени это приятно, да, и они друг другу это демонстрируют. А, да, давайте, кто со мной согласен, плюсик в чатик, кто со мной не согласен, минус в чатик, и я посмотрю среднюю температуру по нашей компании. А, да, так, так, так. А тут есть недовольные среди нас, но я все равно уже а, собралась и я буду рассказывать дальше. Так, подождите, вот это уже было. Следующий фрагмент. Итак, а здесь у нас что? А вот вот этот интересный захватик. А, смотрите, о чем это говорит. Но если Талия еще куда не шло, да, сейчас мы да, далеко не первобытные люди, которые не подпускают к себе чужого самца, да, то вот этот жест, это как как раз чисто, чистейшее доверие, чистейшее. То есть, смотрите, со стороны а, Дана а, зайти сзади и схватить вот так вот, это вот как раз из первобытных времен а, говорит о том, что он пытается контролировать, контролировать жизнь человека, ну вот жизнь существа, которое он так захватывает. Потому что в древние времена, а, ну... Эти дикие люди да или там животные uh, у животных у многих еще сохранилось это но ну, животные вообще убивают друг друга через перекусывание шеи до да? шея это самое uh, опасное место и получается что тина эту это место доверяет дану а дан это место хочет контролировать о чем это говорит дан хочет контролировать жизнь э, тины а, тина позволяет ему это делать вот этот жест очень многозначителен и вот теперь мне напишите в чат пожалуйста десяточку кто позволяет всем подряд делать этот жест в отношении себя и э, напишите э, это десяточка кто позволяет это делать а пятерочка кто не позволяет это делать вот давайте сейчас посмотрим что за сравнение с животными что за бред а вы знаете что мы все с вами по ну на более низком уровне да э, конечно мы развитые существа это никто не оспаривает но все равно наш мозг устроен так что в самой глубине э, нашего э, сознания э, сидит вот этот первобытный человек именно поэтому мы э, ну, если бы этого не было мы с помощью логики уже давно бы прекратили размножаться влюбляться при, прекрати у нас бы мы бы э, перестали хотеть есть даже то есть вот эти все инстинкты которые нам необходимы для того чтобы мы существовали это на первобытном уровне заложилось и это наша ну вот на, наши предки нам ну, в нас заложили все эти установки И именно поэтому мы сейчас вот как я вижу по чату не подпускаем к себе вот так вот незнакомых людей вот так чтобы подходили и нам ну, брались за шею да потому что это очень опасно естественно что сейчас мы друг друга так не убиваем но откуда этот страх попробуйте подойти к незнакомому человеку и вот так его ухватить вы представляете какую реакцию вы получите потому что в нас сидит вот этот первобытный страх поэтому мы чего-то боимся поэтому все рефлексы которые у нас есть они были заложены изначально нашими предками поэтому с этим спорить вы можете сколько угодно но я могу об этом даже провести отдельный стрим но сейчас не хочу тратить на это время и так идем дальше мы видим как дан схватил тину и они стоят и как вы видите это довольно долго продолжается и ну у всех довольно ну у всех счастливое выражение лица во первых а, во вторых нет никаких попыток вырваться да нет никаких попыток уйти от этого контакта почему потому что им обоим это приятно и они друг другу очень доверяют эта степень близости очень большая а дальше идем следующий фрагмент а, так сейчас вот тут интересно очень. Смотрите, какой взгляд. Вот она а, наклонялась и... Он ожидал что сейчас они соприкоснутся, прям вот знаете чуть ли не поцелуй будет да а тут она э, отклонилась и вы видите что у него на лице печаль а, о чем это говорит о том что он очень рассчитывал на поцелуй или хотя бы на что-то подобное и ему очень неприятно то что она отклонилась и он не отпускает ее руку он продолжает держать ее руку он ловит ее взгляд для чего? для того чтобы дать ей понять что он хочет большего ну вот они взгляды вот они расшифровки а, понимаете а, да мечтать не вредно как написала Ма мари э так а мария или марина а, убежал чат а, да обломала конечно тиночка но что поделать мужчина он охотник а тем более в отношении дана именно такая а, позиция и подходит а, потому что по его вот Этим вот как вот как он пытается а тину схватить за шею а вот он часто очень в отношении шеи производит какие-то манипуляции почему потому что он очень любит контролировать и здесь как раз вот такая вот неуловимая женщина которая будет вилять перед ним хвостом да и убегать в какой-то момент это самый подходящий для него вариант потому что с любой другой женщиной он но ну, если без этой игры ему это быстро надоест а здесь как раз очень правильная стратегия они, они действительно друг друга хорошо почувствовали и ведут себя именно так как надо и стеной тоже его стратегия очень хороша потому что он позволяет ей делать шаги навстречу да и ну, то есть получается, что у них танец, как я вчера сказала, да, вот где Тина подойдет, потом она отходит, он подходит, Дан подходит. И вот этот танец, очень интересно за ним наблюдать. Именно поэтому мы все так подсели на это дело и наблюдаем вот это развитие событий. Ну, очень здорово, красиво, ну, прям танго, танго. Да. Идеальная парочка. Я согласна с вами полностью. А, да, значит, идем дальше. Следующий фрагмент вот она вот вот эти вот ä, переглядочки да смотрите как интересно она перед ним вот как-то так кокетничает кокетничает а он смотрит на нее вот взгляд контакт удерживает да и в итоге она уже его э, за пальчик уже потрогала да ну то есть вот эти вот э, притяжение она видно оно читается вообще в принципе влюбленные люди они а, их вот как знаете как магниты в них встраиваются да и они стараются максимально быть ну соприкасаться друг с другом да и вот в данном случае мы наблюдаем что как минимум взглядами но они всегда касаются друг друга вот эти переглядывания в процессе шоу да постоянно вот кто что скажет они раз и глянули вот это опять контакт контакт контакт произошел каждый взгляд это контакт каждое прикосновение это контакт каждая обнимашка это тоже контакт а, кстати вот его мама она очень любит обнимашки и видимо передала это Дану но у Дана такая своеобразные обнимашки уже такие мужские более захватнические но это тоже интересно а, значит идем дальше а, да плюсики в чатик поставьте кто со мной согласен пока а кто со мной не согласен поставьте минусы чтобы я видела что у нас происходит в чате а то вы пишите, я не успеваю просто читать а, идем дальше а, следующий фрагмент вы видите да что да вот, вот это вот прикосновение постоянно стараются друг к другу прикоснуться постоянно стараются друг к другу подойти да а вот вот это вот попытки сблизиться это прям вот визитная карточка а, о чем это говорит о том что их просто влечет друг к друг другу они ну ну невозможно им находиться друг без друга даже какое-то непродолжительное время идем дальше следующий фрагмент а, да вот смотрите а это вообще просто классика. А, но ну, мы с вами обсудили то, что а, Тина доверяет Дану, да, и позволяет ему а, брать себя за шею, да, и вот такие вот жесты производить. А посмотрите, как доверяет ей а, Дан. А, вы видите, что она его а, чешет по, но ну, гладит по щеке. Это, ну, опять-таки, это еще одно место, к которому мужчины уже редко подпускают а, незнакомых людей, а, вот подойти и трогать за лицо лицо это тоже как и вот знаете так, такое место довольно особое которому мы не подпускаем кого не попадя а, и мужчины тоже и здесь смотрите какая степень доверия она к нему подходит он наклонился она его гладит то есть э причем э у обоих на лице такое счастье да он как кот даже глаза прикрывает до да, наслаждается э несмотря на то что момент судя по всему очень волнительный он просто балды он сидит и наслаждается моментом и она тоже вот э, к нему прильнула ну прям парочка парочка а, до да, смотрим ну они волнуются смотрят за участниками да и вот у них там видно что они руками соприкоснулись да он ее э, целует ну то есть вот вот такая вот такой симбиоз вообще потрясающий прям вот видите она у нее эмоции но все равно руки они не отпускают да то есть они вместе они действительно вместе и смотрите как он ловит он надеется что сейчас будет поцелуй но нет опять ну прям динамщица какая-то а, да ну вот вот они вот смотрите это это просто потрясающе прям голубки но это это невозможно просто не знаю прям вот я бы смотрела это вечно, вы понимаете, это такая красотень просто неописуемая. Ну это здорово, это шикарно. Кто, кто еще? А кто еще смотрел бы это вечно напишите в чате к десяточку а причем много много много нулей а кто считает что это все игра давайте минусы поставим а просто чтобы видела как вы это все насколько вас это трогает А да вот да, плюсики тоже приветствуются как поддержка того, что это можно смотреть вечно. Сейчас я уберу себя чуть-чуть в сторону сюда. А, каким образом я, я оказалась внизу, не знаю, но неважно. А, значит, смотрите, вот она... А, так, Тина говорит, это номер для Дана Балана. Да, и он такой... Ой! Ой, <embassy> вот вы знаете, он прям мастер по наигранным удивлениям. А здесь опять-таки да, такое, знаете, удивление. Он еще даже брови нахмурил, как будто бы как-то немножечко разозлился, какие-то эмоции показал, да, вот а, а при этом выставил губу и лицо довольное, а, улыбается. Но на самом деле, конечно же, он а, совсем не удивлен вот этому а и актер он скажу я вам не очень хороший он все-таки ну либо здесь не не успел сыграть но вот игра здесь ну удивление здесь ну нету а настоящего удивления здесь нет здесь есть наигранное удивление а но да да да ох ох ох а теперь смотрите, какой довольный. Да, ну такой кот довольный. Да, следующий фрагменты про то, как их влечет друг к другу. Как Тина вокруг него просто кружится, круги накручивает. да Ну вот сидит он, она же к нему и подошла и обняла. И это вот это она делает, хлопает так. Просто у нее рука занята, она не хочет отвлекаться. Подошла к нему с ним вот, вот прям вот прям не может от него отойти вы понимаете ну о чем это говорит о том что ее просто влечет так же как и его но он хотя бы а, удерживается у себя на стуле она же не удерживается она а, более подвижная и поэтому она а, все время в движении и в движении в сторону него. Вот знаете, движение у нее заканчивается около него, и там уже начинаются флирт. А, да, значит, идем дальше. Следующий фрагмент. Посмотрите. А, вот эту вот а, песню там исполняли участники, и довольно как эмоциональная песня. Ой, опять я перекрываю экран сейчас вот сюда себя уберу опять да и вот смотрите как они подыгрывают ребятам да и опять смотрите дан встал сзади детины опять он ее обхватил вот так же вы знаете он очень любит вот так вот так вот вставать и это говорит о том что он очень любит доминировать в отношениях вот да но это такой маленький сигнальчик да а здесь смотрите вот это вот прям прикол усывание нижней губы говорит о том, что в мужчине сейчас включились инстинкты. Понимаете, он вот этой игрой вот подыгрывали, когда они ребятам, которые исполняли. Он включил в себя охотника и опять у него вот, когда он включил эти рефлексы, да, включил инстинкты, он опять схватил Тину сзади и опять вот вот это у него такая форма игры. Вот так вот интересно они играют, да. Смотрите да и теперь прижался к ней вот это кстати очень часто он делает но это еще одна степень близости мужчины когда он сзади нюхает волосы своей женщины это очень интимная штука и если мужчина дорожит женщиной то он это делает да но это уже совсем из ну, из области ну таких уже очень близких отношений не понимаете его влечет очень близко очень прям а и вот и она счастлива она довольна а и видите вот это вот игра ну то есть это это просто потрясающе это просто шикарно а так так он кстати говорил что ему хотелось тину покружить но догадываемся в каком смысле ему хотелось тину покружить потому что это все очень четко читается а, да он в, в плане инстинктов у него все включилось а, так следующий фрагмент смотрим а, так что у нас тут а, а здесь у нас проревность. смотрите тина сидит а, это как трогает свои волосы. Причем не трогает, а поглаживает свои волосы. а При этом у нее челюсть поднята довольно высоко. Это жест ревности. Это жест того, что посмотри, я же лучше. То есть, она сидит и демонстрирует то, что она красотка. То, что смотри, какие у меня здоровые волосы. Ну, это опять-таки из древности, да, из от наших предков вот такие вот вещи к нам пришли да и когда женщина начинает вообще трогать волосы она старается показать какая она хорошая какая она здоровая какие у нее блестящие волосы а то есть показать свою привлекательность и вот этот жест как раз конкретно с поднятой челюстью говорит о том что посмотри я же лучше чем она здесь как раз вопрос о ревности и у нее спрашивают так вот тут были такие танцы говорят как раз на фоне да а, а, значит дальше деребит волосы и челюсть высоко а, и Тин, а, смотрите дан вот здесь дан смотрит с опаской здесь он уже не играет он понимает что он уже так вот ее все таки задел а, да и смотрите она говорит я видела а дальше и при этом опять продолжает играть с волосами а он улыбается но у него напряжены напряжено нижнее века то есть он ну, он понимает что здесь конечно уже на острие ножа игра а у нее спрашивают не заревновала и а, так здесь что сейчас Здесь вот эта девочка, она я я не знаю, но девочка тоже со своими тараканчиками и такими а, чертовочка такая. А, да, она говорит Тина ангел, а мы с Даном два дьявола. Конечно, она манипуляторша, скажу я вам, потому что эта манипуляция, она сразу, смотрите, получается, поставила Тину относительно Дана, да, на две разные, ну на две разные чаши весов, да, поставила, ну как две стороны противодействующие, да, и поставила себя рядом с Даном, да, вот это очень такая сильная манипуляция, то есть она присоединилась к одному из участников, да, и типа сказала, а Тина от нас это наш противник, да, и так интересно, ну то есть манипуляция все-таки такая хитренькая а, так и смотрите что дальше а дан опускает челюсть. Он понимает, что здесь, конечно же, он а не хочет принимать участие в этой борьбе. А он уже совсем не, не на стороне дьявола и все такое. То есть а он не согласен вот с этой девочкой. И а, ну, бороться он не хочет. А, видите. Ага. Да. А, сейчас. Атина, молодец тина говорит вы кокетка да а, так так так так что тут вот по по невербалике просто а, очень интересно да здесь он ей сказал что а, вот типа а, я я с тобой хотел а она отвечает я тебя тяну на светлую да ну то есть сразу распределяет да вы посмотрите вот эта девочка вроде бы присоединилась а, со стороны темных как бы но а, дан не хочет терять тину а у аутины ну вот она как бы не хочет терять свою цену но ну, вот здесь разыгралась такая интересная ситуация я не стала здесь звук включать для того чтобы нам с, с вами а, чтобы это видео не удалили а, потому что мне вчера пришло предупреждение по поводу вот использования вот этих материалов а, не хотелось бы как-то с этим попасть а, да так так так так а вот кстати виктория спрашивает вам не кажется что он постоянно улыбается очень принужденно а, ну вы знаете вообще с одной стороны да у него улыбка а чаще всего довольно натянутая такая дежурная улыбка но она очень сильно отличается от тех улыбок которые он а вот когда знаете как а там по ряду, по ряду признаков да можно определить где она натянутая где она не натянутая там потому как в связке с глазами например когда улыбка не натянутая а игривая идет вперед нижняя губа там много признаков которые по которым можно понять но ну, насколько улыбка натянутая и поэтому я уже говорю вот как как я вижу да вот учитывая все вот эти признаки а но ну, объяснять в каждом случае почему я эту улыбку приняла за ну искреннюю я просто ну, мне кажется это утяжелит наше занятие если кстати вам интересно дальше продолжать а, обучение физиогномике и самим вот это все читать я вам в конце дам ссылочку куда вы сможете зайти а, и зарегистрироваться на три бесплатных занятия но сейчас идем дальше а, так значит следующий фрагмент какой так так так вот смотрите как интересно он идет и для него это уже привычно до да, подойти к тени, ее поцеловать, да и как вы видите опять он схватил ее за шею опять он контролирует а, ну то есть все-таки он очень доминирующий человек в отношениях и ну может быть тину это немножечко пугает потому что подсознательно она понимает это все а, ну вот вот эти вот попытки ее схватить за шею это попытки а, контролировать контролировать во всем а, но ну, вот кстати если вы ну вот общаетесь да, с мужчиной и видите что его постоянно вот тянет вот именно так вас обнять то это говорит о том что он будет руководить процессом даже если сейчас он как-то так вот это этого не видно ну вот имейте это в виду да и здесь конечно и не задержался ушел и, и это тени очень не понравилось что он поцеловал ее только в лобик да а, такая но ну, это же недовольство очень наиграно и в общем то так он всех за шею хватает рост 193 а, дает о себе знать да действительно возможно это из-за роста но опять таки все равно много высоких людей но не все всех за шею хватают, поверьте мне а здесь конечно имеет место вот такая вот стратегия поведения а, да дальше идем а здесь уже сейчас будет со звуком а посмотрим давайте а мама дана искренность я не ожидала что кто-то из вас будет сегодня потому что мы держали в секрете не вова продюсер позвонил говорит, секрет полнейший сюрприз 1 а а вот здесь вот она говорит, нет, и посмотрите, и кивает головой. Вот да, а, ну, как минимум, а, ну как сказать он мог догадываться либо он как-то знал но держал это в секрете либо он как-то раскусил на каком-то этапе этот план потому что а вот вот это кивок головой говорит о том что подсознательно дан знал ее подсознание сейчас говорит знал но и и вот это поднимание бровей это опять-таки испуг небольшой, но она говорит нет, да, да никто вообще вообще, вообще вообще и ой подождите извините что тут у меня искренне да. сейчас я чуть-чуть перемотала нет, нет. Вот это да. никто вообще вообще и вот вот это вот никто вообще вообще и начинает поправлять шею а вот как раз э, как когда она сказала нет и получается что тело немножечко не соответствовало а ей пришлось как-то вот это завуалировать вот этот жест который можно было прочитать да а она как-то немножко засуетилась и она начала поправлять себе э, воротничок да а, ну а дальше она говорит действительно Я про... вообще никто не знал никто не знал от кого это можно было скрыть вот так вот я перевожу это на самом деле как было я так переживала потому что первый раз в жизни я не говорю да ну что я собираюсь сделать и ну, в общем Дан, конечно ну давайте как хорошо адам а знал нет и видите, вот э, кивок, на самом деле кивок. На, э, ну, не знаю, как там было на на самом деле. Но, а, скорее всего, Дан узнал в процессе. И просто пришлось ему уже открыть. Вот я допускаю такой вариант, потому что изначально а он должен был не знать. Но а, либо она прокололась, сказала, что вот я от тебя ничего не скрываю, мне придется. А, да, так, так, так. Возможно, она когда-то в разговоре упоминала, но вскользь, а, да, а, так, так, так, ну вот, вот не знаю, как это на самом деле было, но вот ее подсознание, подсознание дает сигнал того, что Дан все-таки в итоге знал. И его реакция была такая, что там было было наигранное удивление, понимаете, вот не настоящее. А, поэтому, конечно же, я но ну, все равно сыграно все было потрясающе, шикарно. Я когда увидела, прям вау, там такие эмоции потрясно. А, да, вот встреча а Тины и мамы Дана а, Давайте. именно день. <с> Я верю, я верю. Я Обязательно. Вот посмотрите, а для чего я укрупнила и сделала замедленный кадр. А замедленный этот. А, ну, еще раз посмотреть. Дело в том, что когда люди встречаются, да, общаются, обнимаются, они могут надевать маски, да. А когда они отходят от а, того человека, с которым пообщались, или от, не знаю, от того места, где пообщались, ну, то есть, а, когда они уходят они обратно возвращаются к тому лицу которое на них было но ну, у них было до этой встречи или какое им более комфортно после встречи к чему я говорю часто когда мы общаемся с неприятным человеком как только мы прекращаем общение мы сразу а, либо делаем какое-то знаете лицо такое ну там крив кривляемся или еще что-то либо перестаем резко улыбаться да вот если это общение было неприятно здесь же мы видим что она продолжает улыбаться вот это говорит о том что э, общение ей очень понравилось э, что все хорошо что нет никаких вот этих вот э, знаете барьеров когда мы боимся там э, человека оскорбить своим поведением и улыбаемся через силу а потом только заканчивается это общение мы сразу прекращаем улыбаться здесь же этого нет что говорит нам о том что общение было Комфортным. А, да, а, так, так, так, а, я к Данику завтра приеду, замечательно. Тут у нас уже идет своя жизнь. Давайте плюсики в чатик поставим. У меня еще несколько фрагментов, и я вас отпускаю. А, так, здесь у нас без звука опять такая интересная уже, уже пошла тяжелая артиллерия уже игры влюбленных да а уже пошли кусать ноги да и вообще вы знаете вот в данном случае тоже вот вот еще один фрагмент где ну мне кажется что это утины такая не знаю фантазия что ли вот касающаяся ног либо у них у обоих это фантазия что говорит о том что у них и фантазии тоже сходятся да то есть подыгрывают друг другу очень здорово а что тоже говорит в плюс этих отношений а так замечательно значит и а что еще хотела сказать вот и очень интересно мне очень понравилось вот этот вот этот фрагмент просто я я сидела и улыбалась мне так не так кайфово было здесь будет со звуком пускай режут пускай шлют нам страйки но мы это посмотрим со звуком малая что когда с батькой будем знакомиться я уже подготовил речь подарки все есть по нашим молдавским традициям все есть мы приходим и просим девушку замуж что такое не так быстро математика складывается. Ух ты, елки палки. Я так думаю, нам еще на один сезон будет продолжение этого флирта. Но а, очень здорово, очень классно. Кому нравится, поставьте э, десяточку. Э, да, деся... десяточку в чатик. Кому не нравится, поставьте пятерочку. Кто считает, что это игра, не знаю. Эти, эти зануды, которые считают, что это игра, ставьте там, не знаю, двойки в чатик. А кому это нравится, десятки. А, так вот отлично наших людей здесь больше все замечательно значит а еще фрагмент а, а, вот а, про а, то а вот вы видели как ревнует тиночка да сейчас мы посмотрим как ревнует дан да мы, мы вместе начинали можно так сказать нет, Можно так да, мы в общежитии пили чаи Вы вместе. Вы в общежитии все начинали? А, аж так. Да, ну то так, да. Пили Какой чаи год? вместе. 2000, что там? Второй. Второй, третий. Второй, третий, да. да. мы ходили на все не души не меня. так давно вы видите с таким невозмутимым видом но вот она натянутая улыбка смотрите вот она натянутая напряженные губы и улыбка вот это вот натянутая и смотрите из-под лоб я, лоб выставил изучает противника смотрит на него внимательно напряженное нижнее века и при этом он еще опять-таки это касается шеи вспомнили да опять он за шею трогает Дану, но уже более крепко о чем это говорит о том что действительно ему это не нравится ему очень не нравится он изучает противника и тем временем немножечко тинус свою женщину как он ну вот. вот по жестам по поведению он действительно считает тину своей женщиной поэтому он ее немножко так придерживает за шею опять таки контролируя да ну и видимо не рассчитал немножко усилия, она говорит не души меня, не души меня, и и смотрите еще облизал это, облизал губы, смотрит на него и облизывает губы, он старается получше его изучить, чтобы ну понять куда ему ударить, что ему вот как с ним ну как против него бороться, то есть изучает ситуацию, вот но это знаете такой хулиган перед боем а, хулиган перед дракой но а, надеюсь все таки драки там не произошло и в общем то это а, ну в пределах разумного да но опять-таки ну должна сказать что все у них продолжается а по невербальному поведению тут прям знаете все становится еще более горячим еще более интересным знаете как чем дальше в лес тем страшнее лесники да а поэтому ну наблюдаем я не знаю это вот сейчас десятый сезон до заканчивается как 26 там полуфинал или что ну то есть а я думаю что вот это вот будет еще продолжаться вот то что между ними происходит это будет продолжаться и давать нам новую информацию для нашего общения а и ну что когда соберется больше объем информации я обязательно еще сделаю стрим если вы меня об этом попросите. А, ну и вообще пишите комментарии под этим видео. А, не забывайте поставить лайк, чтобы я понимала, насколько вам это близко, насколько вы со мной на одной волне. Я-то с вами точно на одной волне. Мне так, ну мне по крайней мере так кажется. А, да, значит, если вам интересно изучать физиогномику... А, хочу, одиннадцатый сезон пишет Эндемор. А, да значит если вам интересно глубже изучать физиогномику и делать самим такие выводы как делаю я пожалуйста приходите ко мне на бесплатные три занятия ну вот если вы пройдете по этой ссылочке я ссылочку под видео помещу вы сможете пройти по нормальной ссылке значит вы можете здесь зарегистрироваться и получить сразу подарок от меня небольшую книгу инструкцию эффективного общения и и мою книгу Читай лица за 99 рублей электронную. А плюс в процессе вот там вам будут приходить подарки от меня. И плюс я вас приглашу на бесплатные три занятия, три урока по физиогномике, где я вам некоторые фишки дам. про ну, не, не скажу про что, приходите. А, да, так, так, переслушайте разговор Тины и мамы Дана. А, но ну, давайте в комментариях вы напишите если я что-то не дорассказала если я много чего не дорассказала я просто ну в какой-то момент соберу материал и сделаю еще один стрим но если будет немного информации может быть я просто вам в комментарии отвечу и на этом закончим а, так что еще ну в принципе если будет какая-то информация пожалуйста пишите мне в комментарии под этим видео я с удовольствием разберу если хотите еще кого-то разобрать тоже пишите в комментариях так но на сегодняшний день давайте по 10 бальной системе оценим насколько информация которую я вам сегодня дала вам была полезной и вообще так так так посмотрю так разберитесь где они Комментирует, комментирует от сачи роман а так но а знаете что я еще под видео тогда свою почту вам оставлю в комментарии и вы мне тогда пришлете вот те видео которые вы хотите чтобы я разобрала потому что ну как бы я все все все не могу в интернете найти и разобрать для этого очень много времени нужно поэтому к сожалению я ну не обладаю таким количеством времени а давайте делать как-то совместную работу и присылайте мне пожалуйста видео и я тогда их буду разбирать да вижу оценочки спасибо вам мои хорошие что вы э, так любите эту пару что вы вообще ну вот знаете действительно очень хорошая светлая пара э, я думаю что у них все равно рано или поздно у них все будет если еще нет Ну, э, я думаю что еще пока нет но хотя кто его знает может быть э, как там вот вот эти вот э, очень интимные жесты интимные такие вот вещи они допускаются только среди либо очень близких друзей либо среди любовников но я думаю что все-таки у них вот эти искры они ну как бы такие еще совсем начинающиеся ну поэтому моя ставка на то что у них еще пока ничего не было но я свечку не держала а, да куда присылать видео я под этим видео в комментариях напишу свою почту и вы мне туда пришлете в почте там Светлана тире тире 2009 а вот просто 2 тире не ни нижнее подчеркивание а вот и просто скопируйте почту у меня в комментарии и пришлете а, да так, так, так. Жду финала. Тина слишком опытна для Дана. А, ну, это уже, знаете, мы можем строить только догадки, опытно, неопытно. Но такие вещи просто так не... Ну, я не знаю, так просто не подпускают мужчину, да, для таких вот жестов. Да. Ну если если у вас это в порядке вещей то я уверена что у Тины это она очень высоко нравственный человек она не она знаете у нее воспитание а, очень хорошее. она вряд ли вот так вот будет подпускать вот так вот заигрывать если человек ей действительно не близок то есть здесь все-таки есть вот эта вот степень близости очень высокая поэтому мы можем думать что угодно но вот жесты мимика ну, вот эти все эмоции это все говорит о том что довольно близкие отношения и и они развиваются что самое интересное я увидела динамику относительно того видео которое я разбирала уже я же разбирала вот где-то месяца два назад вот эту пару да и там было ну все как-то немножечко ну, в начальной стадии да а здесь уже такие игры флирта такие прям потрясающие что ну я не знаю куда дальше но будем смотреть а, да, все спасибо вам за внимание вам хорошего вечера любви процветания оставайтесь со мной подписывайтесь на канал обязательно чтобы не пропускать я делаю разборы многих известных людей и мы мы выводим на чистую воду многих можете под этим видео заказывать кого хотите вывести на чистую воду а я с вами на Сегодня прощаюсь. Пока-пока.